Хола, с вами Андрюлик. Сегодня это третий, заключительный выпуск про карточку музыканта. Если вы еще не видели предыдущие, тогда жмите вот сюда по подсказке и смотрите два предыдущих ролика, где я подробно все рассказал. Но в этом ролике я, наконец-таки, отвечу. Зачем же все-таки нужна эта карточка музыканта? Да, видеоролик будет небольшим, но многие люди так и не понимают, зачем она нужна. Поэтому специально для вас я и снимаю этот видеоролик. Приятного вам просмотра, а мы поехали. Короче, карточка музыканта нужна для того, чтобы зарабатывать деньги со своих треков. Если вы пишете музыку, но не выкладываете их на все площадки, у вас нету и никогда не будет карточки музыканта, пока вы не начнете выкладывать их на все площадки. Карточка создается автоматически, когда вы выкладываете на площадку, то есть через дистрибьютора. Карточка музыканта – это его лицо. Как она оформлена, и есть она или нет, тоже играет очень важную роль. Это вот, знаете, вот вконтакте такие штучки, типа авторы, эти, музыканты. Когда песню слушаешь, нажимаешь там на эту штучку синюю. Я вот тут картиночку вставлю. И переходите на карточку музыканта, это очень удобно, сразу пользователь, который вас ваш, слушает ваши песни, а он послушает еще и другие, если вы ему действительно понравились. Вот в этом и плюс карточки музыканта, что все ваши треки, которые вы делаете, которые вы выпускаете там на все площадки, они собраны в одной, так сказать, вашей папочке личной, доступ к которой имеет весь интернет чтобы послушать все ваши треки, которые вы официально загрузили. Основные положения для того, чтобы загрузить свой трек на все площадки. Первое, иметь эксклюзивный бит и права на него. Второе, иметь при себе оригинальную обложку. Лучше 3000 на 3000. 3000. Биты, эксклюзивные обложки, оригинальные. Вы можете найти по ссылочке в описании. Там моя группа ВКонтакте. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Ждите видеоролик новый, очень скоро, очень классный. Вот тут вот черная книжечка. И тут собраны, Тут, поэтому ждите. Я постараюсь выкладывать как можно чаще. Буду ночами не спать монтировать, но буду снимать видос. И тут очень много видеороликов которых меня просили мои зрители. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите предыдущие части, смотрите мои клипы, слушайте мои песни. Всем спасибо, всем пока.